Привет, друзья мои! С вами снова, оптимус, снова Хилклим Racing 2. Сейчас мы с вами погоняем. Где же мы с вами поедем? Зимний кубок у нас на кону, а на какой-то машинке мы сейчас поедем. Так, Супер Дизель. Супер Дизель у нас на лучших улуч... На лучших. Максимальное улучшение. Так, танк, моноцикла нету, формула. Давайте, наверное, сегодня погоняем на формуле. Давно мы на ней не ездили да да да да да да да что у нас тут Фух, спортивный автомобиль э, в общем у меня есть маленькое приложение э, много много у нас чемоданов не открытых сейчас мы погоняем на нашей формуле э, откроем кучу кучу кучу кучу чемоданов и и, и и и и в общем смотрим и в конце видео мы узнаем что же будет за нашим с нашим таким длинным И. Ну, а пока... Ой, бульк, бульк, утону. Ух ты, ничего себе! Формула, видели, как выскочила из воды? Ну, нас супердизеле мы обычно там вылетаем на задних колесах, чуть ли не переворачиваемся. а Формула такая устойчивая машинка. Э, кстати, в последнее время спортивные автомобили меня радуют очень с личными-то рекордами. Конечно, радуют. И это еще даже не на максимальных улучшалках. А представьте, что будет, когда мы все-таки прокачаем. Кстати, ребят, у кого уже формула на максимальных улучшалках? А ну в комментариях дайте себе знать. да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так вот круто, спойлер вывернули вверх. Интересно. Машина лучше прижимает нет? А, вот, видели, все-таки из воды выехали на задних колесах. Формула-то подкинула в водички не тут-то было а, вот у нас медалек нету в принципе у нас ай упал <смех> упал у нас был вертикальный финиш <смех> прикольная штука табличка конечно закрыла к сожалению а пока у нас третий заезд и что у нас идеальный старт в общем интересно и как же формула себе идет на максимальных лучах может ли кто-то ее обойти или нет у кого формула на максимальных? А ну, сознавайтесь, давайте. А пока Ой, бампер вывернули. <смех> Спойлер вывернули. Ой, а Bird вообще разбился. Сожалею, друг, сожалею. Вот так вообще добили машину, но финишировали первыми. Формула лучше всех. Первое турнирное место, куча-куча чемоданов. Но мы их откроем, наверное, в следующем выпуске уже. Обязательно посмотрите. Что же там будет в наших чемоданчиках? Ну а пока, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока.